Каждый исследователь, изучающий историю православия на Руси, останавливается перед необъяснимым феноменом – резко негативным отношением к такому безобидному, казалось бы, музыкальному инструменту, как гусли. Также еще проповедник XII века Кирилл Туровский грозил посмертными муками тем, кто ворожит, гудит в гусли, сказывает сказки. В требнике XVI века среди вопросов на исповедь есть такие. «Не пел ли Яси песен бесовских? Не играл ли Еси в гусли?» А игумен Памфил ругал Псковичей за то, что они во время Купальской ночи играли в бубны и сопели и гудением струнным. Исторические документы свидетельствуют, что во времена Алексея Михайловича Романова, в народе его называли Тишайшей, гусли изымались у населения и сжигались вазами. Знаменитая фраза из указа 1648 года гласит «А где объявятся домры и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гудебные сосуды, и ты, бте бесовские, велел изымать, и, изломав те бесовские игры, велел ржечь. Ну вот такой он был, тишайший царь. Тишину любил, хотя по его делам и характеру этого, конечно, не скажешь. Общеизвестно огромное значение, которое придавалось в ведической мифологии водоплавающей птице гусю лебеди, утки, где она символизировала небо, свет, огонь, солнце, а также воплощение Творца и Вселенной. В русской народной традиции образы водоплавающих птиц играют исключительную роль. Именно гусь-лебедь-утка маркирует собой сферу сакрального в обрядовых песнях календарного цикла, и в этих же песнях именно гусли являются обязательным компонентом сакрального текста. В гусли гудели – «гу» значит «звучать», но кроме этого на санскрите «гу» значит «идти», «двигаться». Вспомним русское слово «гулять». Мы с вами гуляем праздник, гуляем свадьбу, то есть звучим и двигаемся. В древних ведических текстах в книге эпоса Махабхарата Адипарва и Ашвамидхикапарва говорится, что сотворение вселенной произошло следующим образом. По мысли и слову, которое является озвученной мыслью Творца, появилось некое огромное яйцо, вечное, как семя всех существ. В нем подлинным светом был вечный Брахма, чудесно непредставимый, вездесущий. Тот, кто есть скрытая и неуловимая причина реального и нереального. У него было только одно свойство – звук. В Брахма – сверхсветлый свет, эфир. Именно этот сверхсветлый свет создал пространство и произвел основу личности, которая по своей сути небесна. Брахма – соединение мужского и женского начала, то есть нечто среднее – ноль. В древнеарийских текстах Брахма назван эфиром и утверждается, что эфир выше из элементов. У него есть только одно свойство – звук. Эфир порождает семь звуков и аккорд. Затем звуки эфира порождают движение или ветер. И у него уже два свойства – звук и касание, то есть инерция. Причем инерция является собственным свойством ветра и движения. В результате сокращения скорости сверхсвета или эфира, вследствие касания или инерции появляется видимый свет, состоящий из семи цветов спектра, который коррелируется с семью первозвуками. Свойствами света являются звучание, касание и образ. Причем собственным свойством света, видимого света, является именно образ. Все, что мы видим в вещественном воплощенном мире, это то, что имеет образ. Рожденные из звука и движения, именно видимый свет находится на пограничии, относясь как свет к миру божественному праве и как образ к миру проявленному яви. Заметим, что в поучении против язычества 12-13 века в слове о тваре и дне рекомом недели говорится, что русские язычники поклоняются в первый день семидневной недели в воскресенье не солнцу, утверждая, что солнце только вещественное воплощение света, а белому свету, то есть свету вселенскому. В священных текстах у Панишат говорится, что вселенский свет – это златоцветная птица, обитающая в сердце и солнце. Огонь называют белой птицей, несущий свет. И здесь стоит вспомнить, что древнеславянские ритуальные костры 4-5 века до нашей э. выглядели как фигуры пылающих лебедей, о чем свидетельствуют найденные археологами зольники – остатки костров. Зная о том, что в древнейшей традиции музыкальный лад, связанный с гуслями-лебедями, творит музыку космоса, что игра на гуслях сравнима с тканем мировой гармонии, можно понять, почему автор слова «Полку Игореве» связывает в единый образ стада лебедей и живые струны гусель, по которым передвигаются пальцы вещего баяна, как по нитям основы уток, творят ткань эпической песни. Не случайно в ведических текстах многотысячелетней давности говорится о трех нитях основы, по которым двигается уток. Гусь, свет, огонь, созидая вещественный мир. Гусли – инструмент гармонизации Вселенной. Древние трехструнные крыловидные гусли – это предельно приближенный к идеальному музыкальный инструмент, божественный инструмент. Гусляры из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие постоянно в процессе творческого озарения повторяли акт творения Вселенной. Они гудят, а значит из звука гу и движения гу созидается третий компонент – видимый свет, творящий все проявленное во Вселенной, весь материальный иллюзорный мир. Гусляры подпитывают светом космос, не давая хаосу разрушить его, сохраняя наш мир и высший закон бытия. И не случайно о них, которых еще называли скоморохами, скомрат на санскрите, вестник-посланец, говорили «идущие со светом по свету». В той борьбе за духовную власть, что шла на Руси в течение тысячелетия, судя по всему, гусляры остались непобежденными, коль скоро даже в конце XX века сохранилась в России архаичная форма живой гусельной традиции, которая была найдена экспедицией Ленинградской консерватории в Псковской, Новгородской и Кировской областях. А почему в Америке вот уже 70 лет запрещена балалайка? Запрет был до 2010 года, но 2 октября 2010 года президент США Барак Обама продлил запрет на продажу балалайк в США до 2020 года. Как там говорят, балалайка воплощает характер русского народа с его возможностью переключения от печали к счастью с легкостью. Гусли и балалайка будят русские души от крепкого сна, от забвения. И услышав их, захочется пуститься в пляс. И русские так жили, плясали все время Лишь на Руси пляска в присядку была всегда популярна и отличала именно народ Руси от всех других народов. Но невыгодно было силам темным, чтобы народ Руси обладал своей силой, своими исключительными возможностями. Поэтому-то и делалось все для того, чтобы стали засыпать русище, чтобы позабыли свою историю великую, чтобы стали идти на поводу куклачей заморских и перестали слышать свою душу. В песнях и плясках жили наши предки в движении вечном, в радости и веселье. Попробуйте послушать звучание балалайки, гусли или гармошки. Да настроение сразу же поднимется, улыбка на лице появится и ноги сами в пляс пойдут. А что это значит? Это значит, что уходит уныние, печаль и грусть, что проблемы решаются проще, что задор и радость в глазах появляется, что счастливее человек становится. И именно в этом предназначение этих инструментов. Но если, скажем, послушать сейчас исполнение ансамбля гуслиров с, казалось бы, приличной подготовкой, то, мягко говоря, это будет звучать странно и сразу задашься вопросом, а как вообще этот музыка? инструмент мог быть так популярен. Все дело в строе, в настройке частоты этого инструмента. Изначально гусли воздействуют на душу, но никак не своим простым физическим брончанием. Мир един и целостен, и каждая его часть является фрагментарным отображением всего общего в малом. Частота 432 Гц является альтернативной настройкой, которая находится в соответствии с гармониками мироздания. Музыка на основе 432 герца обладает благотворной целительной энергией, потому что это чистый тон математической основы природы. Текущая настройка музыки на основе 440 Гц не гармонирует ни на одном уровне и не соответствует космическому движению, ритму или естественной вибрации. Кто это сделал и зачем станет понятно, если принять во внимание следующее: когда же появился строй 440 Гц? Зачем и кому понадобилось установить ментальный контроль над массами через эту частоту? Впервые попытка массово изменить волны произошла в 1884 году, но усилиями Джузеппе Верди сохранили прежний строй, после чего и и стали настройку 432 Герца именовать вердиевским строем. Позднее Диген, служащий в ВМС США, ученик физика Германа Хельмхольца, который был поддерживаемый фондом Рокфеллера, в 1910 году убедил Американскую Федерацию Музыкантов в ее ежегодном собрании принять 440 Герц как стандартный универсальный строй для оркестров и музыкальных групп. Он был профессионалом в области астрономии, геологии, химии, изучал многие разделы физики, особенно теории света и звука. Его мнение являлось основополагающим при изучении музыкальной акустики. Диггин спроектировал военный перезвон на 440 Гц, который использовался для пропагандистских новостей во время Второй мировой войны. Также незадолго до Второй мировой войны в 1936 году министр нацистского движения и тайный лидер в управлении массами Геббельс пересмотрел стандарт на 440 Гц, частоту которая сильнее всего воздействует на мозг человека и может быть использована для управления большим количеством людей и пропагандой нацизма. Это объяснялось тем, что если лишить человеческий организм естественной настройки и поднять натуральный тон немного выше, то мозг будет регулярно получать раздражение. Кроме того, люди перестанут развиваться, появится множество психических отклонений, человек начнет закрываться в себе, и им станет гораздо легче руководить. Это явилось основной причиной, по которой нацисты приняли новую частоту ноты «ля». Около 1940 года власти США ввели настрой в 440 Гц во всем мире, и, наконец, в 1953 году он стал стандартным. Замена частоты 432 Гц на 440 Гц объясняется культом музыкального контроля, войной фонда Рокфеллера по контролю сознания путем замены и наложения частоты 440 Гц вместо стандартной настройки. 440 Гц является неестественным стандартом настройки, и музыка в частоте 440 Гц конфликтует с энергетическими центрами человека. Музыкальная индустрия использует введение этой частоты для влияния на население, чтобы добиться большей агрессии, психосоциальной агитации и эмоциональной дистресса приводящего людей к физическим болезням такая музыка также может генерировать нездоровые эффекты и антиобщественное поведение разлад в сознании человека Наука кематика, изучающая визуализацию звука и вибраций, доказывает, что частота и вибрация являются мастер-ключами и организационной основой для создания всей материи и жизни на этой планете. Когда звуковые волны движутся на физическом носителе песок, воздух, вода и так далее. Частота волн имеет непосредственное отношение к формированию структур, которые создаются звуковыми волнами, когда они проходят через определенную среду, такую как, например, человеческое тело, которое состоит на более чем 70% из воды. Сравнение частот можно видеть на картинке. Спецоперация по смене классической частоты 432 на 440. Что мы знаем о ноте ля 432 Гц? Думаю, не так много, ведь с тех пор, как Международная Организация по стандартам ИСО приняла строй ля 440 Гц как основной концертный, прошло уже 58 лет. Строив 432 Гц, уже никто не играет. Музыканты, исполняющие произведения эпохи барокко, предпочитают ля 415 Гц, которая чаще всего использовалась до эпохи классицизма. Современные музыканты чаще используют 442 Гц, а иногда и выше, как наиболее привычный и удобный на долгий период в музыкальной истории использовалась именно нота «ля» частотой 432 герца. Даже после принятия стандарта в 1953 году 23 тысячи музыкантов из Франции провели референдум в поддержку вердиевского строя 432 Гц, но были вежливо проигнорированы. Откуда появилась ля 440 Гц и почему именно она заменила столь долго просуществовавшую аналогичную ноту 432 Гц? Строй 432 существовал еще в Древней Греции, начиная от Платона, Гиппократа, Аристотеля, Пифагора и других великих мыслителей и философов античности, которые, как известно, обладали бесценными знаниями о целебном воздействии музыки на человека и вылечивали многих людей именно силой музыки. Величайший скрипичный мастер всех времен Антонио Страдивари, секрет мастерства создания инструментов которого не раскрыт до сих пор, создавал свои шедевры именно в настройке 432 Гц. Звучание 432 гораздо спокойнее, теплее и ближе. Его чувствуешь всем сердцем. Несмотря на контроль, установленный со времен Гельмгольца и нациста Геббельса заменой частоты 432 на 440, музыканты продолжают играть в независимой обстановке на частоте 432, потому что идет уменьшение растяжения по струнам. Барабанщик таким образом ослабляет немного кожу барабана, клавишнику и легче настроиться на контроль. Геббельс знал, что частота 432 Гц имеет совершенный гармонический баланс. Это единственная частота, которая вызывает пифагорейскую музыкальную спираль, которая содержит в себе знаменитый и неразгаданный код Платона. Правда, недавно американский математик и историк науки Джей Кеннеди, который работает в Манчестерском университете Великобритании, объявил, что взломал «Тайный код», скрытый в произведениях древнегреческого философа Платона. Как утверждает Кеннеди, Платон разделял пифагорейские представления о музыке, сфер, неслышной музыкальной гармонии мироздания, и свои произведения строил по законам музыкальной гармонии. «Когда мы вовлекаемся в целебные частоты, наше тело и разум вибрируют в гармонии. Они включают в себя». 285 Гц. Сигналы клеткам и тканям к исцелению вызывает в теле ощущение обновления приятной легкости. 396 Гц. Освобождает от чувства вины и страха, чтобы расчистить путь для эмоций более высоких вибраций. 417 Гц. Способствует развязыванию сложных ситуаций. 528 Гц. Сигнал к исцелению ДНК, восстановлению клеток и пробуждению сознания. Это вибрация, связанная с сердцем. Она позволяет стереть различия между чувством любви к себе и к другим. Слушайте эту частоту, чтобы сбалансировать отношения. 741 Гц. Сигнал к очищению и исцелению клеток от воздействия электромагнитного излучения. Помогает расширить возможности для создания желаемой реальности. 852 Гц. Пробуждает интуицию. 963 Гц. Активизирует деятельность шишковидной железы и приводит тело к его совершенному изначальному состоянию. Это так называемые частоты сольфеджио. Безусловно, существуют и другие частоты, многие из которых находятся за пределами диапазона человеческого слуха, но обладают исцеляющими свойствами. Таким образом, окружающая нас музыка не только отвлекает наше сознание, но и в обход него загружается напрямую в подсознание, трансформируя скрытую в нем информацию таким образом, чтобы людьми можно было управлять. Теперь все эти такой информации становится понятным и оправданным событие, связанное с недавним пожаром в Тверской области, а именно с поджогом уникальной мастерской по производству гусли. Мастерская гусли была расположена недалеко от Твери, в селе Пушкина Калининского района. Основанная в 2012 году жителем Санкт-Петербурга Сергеем Горчаковым, более известным как Яртур, она стала единственной в Тверской области, по сути, уникальной. Сергей и его друзья своими руками создали более полуторы тысяч этих старинных музыкальных инструментов. Гусли продавали, дарили детским домам. Народный промысел возрождался. И вот ночью, 21 января 2018 года, мастерская была уничтожена огнем. Сообщение о пожаре в Пушкина поступило в МЧС в воскресенье ночью в 3 часа 44 минуты. В 5 часов 55 минут была объявлена локализация пожара. и Еще через 2 часа объявили о его полной ликвидации. Мастерская сгорела дотла. Причина пожара – поджог. Так что диверсия по уничтожению божественной чистоты продолжается и по сей день. Но ребята на этом не остановились. В селе Пушкино Тверской области мастера продолжают делать гусли. Здесь создают новые рабочие места. Древний промысел оказался востребован в современной России. Ссылку на страничку ВКонтакте этой мастерской я оставлю в описании. Да и с остальным не все так безнадежно. В век новых технологий, гаджетов, программ на компьютер существуют приложения, способные осуществлять конвертацию частот из 440 в 432. Лично у меня стоит такая программа, называется Audacity. Она имеется как на Mac, так и на Windows и скачать ее можно бесплатно. Принцип работы прост: открывайте программу, перед вами появляется рабочее пространство. В окошко на таймлайн кидайте свое любимое произведение, далее во вкладке «Эффекты» выбирайте пункт «Смена высоты тона», а если на английской версии там будет что-то связанное с словом «Pitch» или «Time Pitch» или что-то в этом роде. И в левом окошке вбивайте стандартную частоту 440, а в правом 432 и нажимайте «Ок». Далее файл, экспорт аудио, место, где вы будете сохранять файл. Я для этого создаю отдельную папку 432, чтобы не потерять. Выбирайте форматы, сохраняйте. Чтобы проверить результат, есть приложение на смартфоны. В данном случае у меня Samsung, и приложение называется «Тюнер и метроном», которое показывает, в каком частотном диапазоне звучит тот или иной трек. Разобраться несложно, так что это, конечно, не тот эффект, который был бы при изначальной настройке тех инструментов, которые используются в вашей любимой сонате или э, каком-нибудь классическом произведении, но все же уже не деструктивный строй 440. К тому же никто не запрещает вам, скажем, настроить свою гитару на созидательную чистоту, Имея хороший тюнер и познание в чистоте его настройки, опытный музыкант может заставить себя слушать даже привередливого ценителя. Кстати, не так давно я ездил на авто из Москвы в Краснодар и обратно и проверял воздействие этих частот. И из Москвы в Краснодар я слушал музыкальный сборник ПАПКУ с обычной стандартной частотой, а обратно тот же сборник, но с конвертированной в 432. Не знаю, так совпало или это закономерность, но в первом случае я два раза останавливался, чтобы поспать. А во втором я доехал без остановок, ни разу не почувствовав утомление, хотя расстояние 1350 километров немного много ни мало. Так что попробуйте, экспериментируйте, проверяйте, делитесь своими впечатлениями. Буду рад вашим письмам. Надеюсь, материал был вам полезен кто уже в теме и услышал все это повторение мать учения, как говорится. Так что всем вам добра, счастья, любви и мира, друзья.